всем подписчикам привет сейчас хотел показать вам конструкцию так называемого ресивера вакуумного для применения в вакуумных насосах сейчас вакуумные насосы доступны всякие в продаже пока еще и многие используют в качестве вакуумных насосов компрессоры бэушные компрессоры от холодильных агрегатов они очень боятся влаги потому что там обмотки электрические находятся внутри и если масло насыщается водой, оно тут же начинает коротить, и он выходит из строя. Для того, чтобы воздух в него входил уже осушенный, я применяю так называемый ресивер-осушитель. Используя стандартные банки стеклянные с твист-крышками. Вот она, твист-крышка. И металлические они есть, есть пластиковые, которые удобно использовать для этих целей. Вы должны в крышке просверлить отверстие, вот она у меня просверлена. так называемое сверло форстнера. Сверло Фос... форстнера это сверло по металлу и по дереву, которое э, сверлит тонкий металл без вырывания его. Вы должны эту крышку просверлить с помощью там, дрели или шуруповерта. Подложив под нее деревянную подкладку. Вот я уже одну просверлил. И покажу сейчас, вот, как она сверлится. Вот я просверлил, получая вот такое вот идеально ровное отверстие, которое без заусенцев. В эту крышку вы всовываете автомобильный штуцер. Это штуцер для накачки автомобильных шин, который плотно входит. Вот вот в это самое отверстие вы его просовываете просто запихивая, и он у вас точно плотно облегает без подсоса. Но у меня уже есть готовая банка с просверленными двумя отверстиями и вставленными штуцерами, которые немножечко нужно модернизировать в то штуцер, через который идет откачка в компрессор или вакуумный насос, вы должны вставить отрезок силиконового шланга. Это шланг с автомобиля Жигули, он вакуумный шланг и не сминается, который есть продажи пока еще. И он именно из вакуумной резины. Вот я ее вставляю. У меня получается вот здесь уплотнение. Затем используйте стандартные вот эти удлинители для накачки колес они с автомобиля жигули газель удлинитель он с отжиманием вот этого клапана клапан здесь Получается вот такая штука, то есть этот шланг должен проходить до дна этой банки, засыпаете в нее силикогель. это высушенный наполнитель для кошачьих туалетов, он впитывает влагу до 300 грамм на килограмм веса, можно засыпать циолитом, сорбентами, какие доступны у вас. Вот такая штука у нас получается. Закрываете эту банку. И включаете насос. Включаете насос вакуумный. Начинаете качества. Вот я сейчас закрываю отверстие пальцем. Здесь в банке создается вакуум, и насос начинает работать с небольшими пропусками, когда уже глубина вакуума достаточно большая. Слышите, пошло вот такое медленное? Говорит о том, что здесь вакуум достаточно глубокий. Вот я открываю. У нас насос работает. Вот это вот вакуумный так называемый ресивер. Он необходим, особенно когда вы используете вместо вакуума нас насоса вот этот холодильный агрегат, то есть компресс холодильного агрегата. Вот такая конструкция. Он давно уже опробован. А сорбенты могут быть любые, или силикогель, или пропитанный хмористым. Можно циолит использовать. Спасибо всем за внимание.